Что с доставкой? Слышал, есть проблемы. Забыл, с кем говоришь? Я бывший комиссар полиции. Есть женщина. Привет, Деймон. Помогите! Помогите! Где она? Сделай, что я скажу, и все будет хорошо. Мне нужно, чтобы ты сегодня применила свои навыки. Пять точек, пять посылок. Слишком многие ждут, что я допущу ошибку. Ты перевозила наркотики для русских. В Москву и обратно. Кто она? Сам знаешь. Не мешай ей. Что-то не так. Сваливай <пирает> <пирает> оттуда. Она убрала Эрика и его людей. Прямо у тебя под нос. На твоем месте я бы опасался за свою шкуру. Решай быстро, ты в деле или нет. За работу. Еще три точки. Верни мою дочь назад! Меня объявили охоту у тебя просто нет выбора время на исходе еще три точки две точки последняя Приберись тут.